Всем привет, тут АТБ Маркет или просто АТБ. Есть новая функция. Теперь добавили сдачу 10 копеек. А я-то думаю, где не затеряли, смотрите, значит, что 12.80. Да, я бы хотел на украинском это сказать и залить этот ролик на украинском канале. Но в принципе можно другое. Поэтому не путаем, ведь вот настоящий 10 игры заменяют теперь эти вата б именно теперь если будете считать что вы их потеряли то даже не 80 копеек не надо а, блин 50 так что они себе 30 копеек забирают значит там у нас было 1280 но ну, принципе дам все правильно вот, блин в общем-то, знаете что теперь у нас будут копейки. Если вы хотите, то я устрою челлендж, то есть с помощью копеечков, копеечков, миллион копеек, наверное, будет. Это будет, значит, по десятке миллионов, 10 миллионов, или вообще-то будет тысяча этих копеечек, то есть 10 тысяч гривен. Наверное, как-то так вот. Будет прикольно покупать этими копейками, ведь теперь они 10 копеек теперь лучше чем за десятку кстати есть еще 50 копеек как я понял 50 гривен точнее это не копейки тоже Я там смотрел есть еще 15 точнее 50 нету а 15 есть что это значит вот не знаю но скорее всего будет тут написано 100 500 и 1000 будет прикольно почему это все ведется ну посмотрите на это это почти, ну не копия на биткоин, но в принципе годится к подражанию, ведь мы все подражаем к чему-то. Скорее всего, биткоин будет у наших руках. Ха-ха-ха! Вот так вот Европа. Всем удачи, всем пока!